Да, они, вот если бы я не знал, я бы никогда не сказал, что они принадлежат перу одного человека. Первое это стихотворение, оно называется «Русский офицер», посвящается белой иммиграции. То есть я подчеркиваю, что белой эмиграции, то есть я думаю, что какие-то параллели с тем, что происходит сейчас за окном, с какой-то политической ситуацией, искать сказать не надо. Они теоретически возможны, но я думаю, что их тут нет. Вот. То есть это именно от лица русского офицера Тех времен, то есть во времена Красного Дрора. Георгиевский крест Я к сердцу прижимаю Белей мой мундир В парижском казино На лицах у невест Улыбки не играют Мне втягать здешний мир И не берет вино Я русский офицер В крови мои погоны Болит моя душа и совесть плачет с ней, жестокость, как пример. Безбожные законы вел дьявол Все круша на родине моей. За веру, за царя погибнуть не случилось. Господь жизнь сохранил, и я уехал прочь. Но, правду говоря, мне не по силам милость. Ее я не просил. Хочу туда, где ночь, Россия, больно мне, Народ уничтожают, обутов кумачок, И жгут твои плоды, поют гимн сатане, Святыни разрушают, С безумным палачом плюют в твои сады. Придет расплаты час, Бог верных не оставит. Не звернет острый серд, и молот прямо в ад, А звезды красных глаз Десницу раздавят. Вновь будет русский герб в боях хранить солдат. Привет. Хулик, хулик, хулик. Вот, а сейчас будут две песни. А, обе они на слова Олега, но вот та, которая сейчас, это песня, которая слова и музыка Олега. То есть он ее пел, а, ну, в каком-то смысле, я, наверное, спою, похожа? но а, она мне напомнила такую добрую песенку из моей юности, может быть, «Машина времени или наутиус, но не тот наутиус, который помпилис, а тот, который Ленинградский может, даже позже я спою эту песню, которую напомню, но ну, смотрю интимно, посмотрю. Песня называется «Отношения». Вот я иду по дороге прямой, Вдоль я прыгнул по самому крану, Смотрю прина ленивой совой, Лечит медленно старые раны, Много лет я во власти не склон, Закинал судьбы ураган, Руб мои по русскому гулькот, И я не знаю, как и прежде в этом мире. На салоновтире мы мешаем, расстреляют нас, убивают отношения. с участию любви и тепла. Наша встреча ночами мне снится, На под утро сгорает от общество, тяжкое вредо, Без хороших людей не прожить. И верю в искренность, добрая семья, С этой верой так хочется жить. И я не знаю, за годом найду, Стреляют луч надежды, одежды, луч заряет в капле пряжи. Радом мире мы словно в тим мы вмешаны, в нас стреляют, нас убивают отношения. надежды, Тусть озаряет, как и прежде, в этом мире. Ну словно в тени ремные мишеньи в нас стреляют, Нас убивают от нашей Вот, а сейчас я свою песню, которую музыку написал я, на слова Олега. Но я так понял, что, наверное, Олег ее пел тоже. Я совершенно не слышал, как он ее пел, его музыки я не знаю. Вот такая вот ситуация. Так что, если он ее, если у него музыка лучше, но ну, я буду только рад. Но, ну, наверное, тут лучше хуже – это вопрос отдельный.